Всем привет, с вами Румы. Сегодня мы продолжим говорить Дуй не Лайд. И кстати, оказывается в своем прошлом видео, позапрошлом, я пропустил сундук. Это был трудный сундук. Я его уже открыл, но я уже забыл, где он. А, вот он. Вот трудный сундук. И в нем был... Да ладно! ...был трубный... Трубный гаечный ключ, но ну, я его уже разобрал, и какой-то вот мешочек, мешочек небольшой мешочек с да длинными... ладно? Хоть Этот сундук было так трудно открыть, хотя я его открыл три раза, но и там такой, ну он же такой редкий. думаю, там что-то полезное будет. Ладно, вот такой еще сундук. В сундуках может ножичек попасться. Кстати, я узнал, что можно еще взламывать еще оказывается и багажники машины и там в полицейских представьте попадется оружие будет очень прикольно там ну наверное будет попадаться только пистолет то что ну может быть там и даже автомат так что ж такое ну да это я сейчас просто так извините что я вообще вчера не, не не выкладываю У меня сейчас просто проблемы с интернетом Мне палатки сейчас очень большие бывают О А, блин, я почти угадал Где-то там Справ... А, у меня кончились отмычки? Да, я уже немножко отвык Давайте скрафтим У меня аж У меня очень много металлических деталей Так что давайте накрафтим очень много Но не прям, что прям все металлические детали Кончились Думаю, 9 это нормально и еще раз постараемся. Ну, не сможем, так не сможем. Где-то вот тут. О, все, угадали. <с орех> все, и что здесь? А у нас газовая труба и сигареты. Да хватит, мне уже чуть -чуть, хватит сигарет. О, 40 сороковой урон. Кстати, уже понял, наконец-то, как можно менять урон. Ой, как урон, то есть оружие, оружки. Так, это газовая труба? Да, это газовая труба. Это простая. Это газовая. В общем, я понял, кстати, как игру пройти. Я у друга играл. Кстати, возле того белого сундука был зомби. И я, оказывается, рядом с ним кинул газовую бомбу. И, ну, вот эту газовую металку, в общем красную в общем я ее ударил кинул там в зомби внизу а рядом было тоже здание о мобила мобила все забирать все и кстати я оказывается не использовал аптечку когда я заходил там куда-то о все все все все все ладно ну там что там зомби были я что я их еле-еле убил давайте теперь крафтить знаете что коктейль молотого все у меня есть теперь коктейль молотого я крутой. Он мне пока так сильно не нужен. Я, кстати, накрафтил себе взрыв пакетов еще. Э -э -э, мне давай газовую трубу. И -э -э -э. стойте, я забыл, я сзади не, я сзади там не включил. Залазь обратно. Ой, ой, ой, так. так. И выше. Так, смотри, крышу не сломай. Так, ить. что а тут? Давай включим. Сейчас. Давай, включай. Вс, мивяги, включили дело. Мы это дело включили. Ой, смотри, смотри, не падай. Я уже понял, наконец-то, как можно пройти. Я просто уже у друга там поиграл, и у него я понял. Кстати, оказывается, можно один вот этот, включить святую ловушку, я у когда был, э, я решил все же посмотреть видео, но когда узнал, я просто думал с другом, что <связь>, когда у него тоже было, я ему просто помогал проходить там, что тоже как-то там надо вторую включать, а ее, оказывается, можно не включать было, То, что я видео посмотрел, там чувак не включал. Лезем, лезем, и оказывается, на эти штуки можно залезать. А я думал, нельзя. Уху! Так, здрасте, мы тут к вам залезем. Ой-ой-ой. Я же так смотри, не беги прям сильно. Так, давай включим фонарик. Еще надо так очень аккуратно, чтобы не упасть. Потому что я один раз с другом упал, и я там. У меня почти жизни были на 25, когда я с другом играл. Похватайся. О, фух, я залез. Так, escape, чтобы он вперед не нашел, не подошел. И давайте включать. Да, видите, вот вторая сразу ее не надо было включать, вторую сразу же не надо включать. Эй, стойте! Блин, мусорники! Мусорники! Блин, можно было на мусорники! Ладно, пока мы давайте, пока есть время, чтобы видео было подольше, откроем сундуки! Чтобы так. Ой, здесь зомби. Зомби, ты где? Я слышал зомби. Я слышу зомби, он к... А, это, наверное, там... О! батарейки ой извини зомби а ты за что мне извинять? ну и шо? и шо ты сделаешь мне? и шо ты мне сделаешь? и шо ты мне сделаешь? и шо ты мне сделаешь? а давайте его реально убьем вот, залазим обратно и давайте на него будем спрыгивать Давайте хотя бы убьем, чтобы так, так веселее. Чтобы хотя бы какая-то разнообразие, чтобы какого-то одного зомби убили. Ну, все. 18. Так, идемте теперь туда. Ну, мы там активировали. Ну, оно, наверное, не сохранилось. Какая разница? Все, теперь мы убили зомби. И можем сюда зайти, так. Ой-ой-ой. Так, давайте откроем. Что здесь у нас? Пластик. У, сойдет, я помню, что-то видел, которое... О, тут еще, еще, еще. Кстати, я в том вагоне смотрел. то ладно, я уже не буду туда возвращаться. Давайте ближе к делу. Я слышал, что здесь будет гигант. Где-то зомби. Блин, почему я все время зомби слышу? Так, надо готовиться, потому что рядом зомби. Сейчас выбежим, а там зомби, да? Сейчас, водяная труба, кофе. Залазим быстренько. Так, я же слышал зомби, вот я уверен, где-то здесь зомби. Ну ладно, иначе послушалось. так ладно что у нас есть газовая труба у которой урон 40 у нас есть простая труба у которой урон 39 давайте ее разберем у нас будем пользоваться потом раздвойным гаечным ключом есть еще одна водяная труба давайте ее тоже разберем все готово и теперь просто бежим сюда зомби можем даже не трогать они нас ранить не успеют Идемте сюда. Последний врубать. Да здесь у вас скоро целое метро. Только главное метро, что не под землей. Все. Опс. Эх. Сломалось. И куда идти? Я не помню уже по видео. А! Я, я вспомнил, сижу, куда идти. Залазим сюда. Идемте туда. Бежим по карте. Выпуск будет тоже маленьким. Я просто скоро уезжаю, поэтому сейчас эту миссию пройдем и будем заканчивать. Вот, видите, нам туда уже заходите. там мы почти уже миссию до проходили. Считай, мы уже миссию прошли, когда мы туда дойдем. Спайк, уже лечу. Что-то мало я вижу, как ты летишь. Что-то я больше вижу, что ты бежишь. Ай, ай, что ж ты все время направо идешь-то? Перегась? О, это похоже на школьные шкафчики. Сейчас, сейчас открою, сейчас открою шкафчик мо моего одноклассника за то, что он меня обозвал, я его обрисую шкафчик. А -а -а -а Ой, а -а директор школы, извините, извините. О! Ого, директор школы там бьет А где директор школы? Эй, директор школы! Не! Так, Прям в стенки прижимаемся Бей, бей! Ой, как-то мы рано Нет! Тут газовые! Блин, то есть какой газ? Ну бомбы были, как бомбы. Блин, походные условия влияют на игровой процесс. Так электричество оружия лучше поражает врагов. Промол, шик под дождем. Ищите другие подобные комбинации. Ладно. А кстати, при беге надо было бы буковку С нажать. С. Я ж купил навык новый. Ой, а где? Блин, что я так далеко заспаунился, что такое? Блин, опять долго идти, а -а -ай, давайте я лучше на паузу нажму, когда дойду. Эй, okay. я жму на... Ну вот, я уже почти пришел, так давайте полечимся, у меня 45 жизней, а то легко гигант этот убьет. Ну, или как я его называю, директор, то что я хочу у одноклассников в тетрадке карякулю-малякулю нарисовать. Просто рожиться я такие и что что это такое? Блин. Взрыв меня взорвал. Директор победил на этот раз. А, он так живой. Ну, привет, директор. Привет. Ты, эй, ты, ты, ты, ты, ты. Ой. Так, хватаем. Блин. Ой-ой-ой, еще -ой -ой, тебе плохо, директор? Вам к шоколадку дать. Мой батончик энергетический. Ой, вы же не любите, вы же против этих энергетических батончиков. Я забыл. Извините, директор. Вся школа против этих батончиков. Вот вам этот Ты что тебе не тебе ничего не нравится? Уже Так зато... Да когда ты этот уже ударишь? Ударяй давай. Директор уже замучил уже. Привет. Блин, с тобой очень трудно. Что ты, чё ты, чё ты танцуешь? взорвали его наконец то мы взорвали директора школы Ого! теперь это зарплата наша он не будет он ее платить другим учителям это наша зарплата все ладно так что у тебя что у тебя давайте его проверим блин а мы взрывом привлекли привлекли, как вы знаете много зомби так так так так так так так так так так так так о, все, мы открыли. А, тут ничего, тут у него сейф. Так, тембя, тебя проверить нельзя. Тебя проверить можно? Можно. Зомби какой-то выломал дверку. Так, что в тебе, тебя посмотреть можно? Чтобы изучить местность, чувство выживания, нажмите «И». Так, ну тут много предметов, видите, вот. Вот, газовая труба. Так, давайте посмотрим, в, ней, в нее, мало, у нее мало урона, так что мы ее можем разобрать спокойненько. Тут есть сундук, что в нем. Так, я боюсь, что здесь зомби, кстати. Кажется, что здесь зомби. Ой, почти получилось, почти. Да, открыли. И что же мы тут найдем а, обычная кофе ага. что у тебя зомби у него кофе ну хотя бы не сигарета а то все курить о чертеж электротруба о, -о, -о. о что это что это такое мы его можем скрафтить вау электротруп это какое-то оружие давайте его скрафтим у него урон 46 а, 40 и плюс 6. Давайте глянем. 46. Вау! Ого, какой механизм! Да мы такого зом... какого-нибудь зомби так легко завалим. С таким-то предметом. Да, наконец-то у нас теперь крутая оружка. Ладно, будем уже уходить. А, стойте, стойте, что здесь можно посмотреть? О! Значит здесь, наверное, да? Надо Так, что... так, так, так, так, так, так, все, да? Ага, да, да, да, да, да. мы угадали. Здесь что-то есть за sure. Так, все, под... Ой, там зомби. Ой, какой-то новый вид. Давайте его подпалим, что у него. А, точно, давайте отойдем и подпалим. А, точно, у меня другое. Я просто привык, как у друга. Давайте подпалим зомби, чтобы он нам не мешал. А, прежде чем стемнеет, вернитесь в безопасную зону. А, скоро темнеет, и нам надо вернуться в безопасную зону. Так, ждем, когда огонь пройдет. И будем уходить, и заодно посмотрим, что в том зомби, которого мы спалили. А, я думаю, рядышком еще зомби будут так. А что в тебе? А, наверное, твои припасы сгорели. Твои вещи сгорели кстати я узнал что багажники машин можно открывать так что давайте мы их откроем так по мусорникам полазили так а багажник открытый а что в нем ладно Наша цель сейчас вернуться, пока полностью не стемял то, что будет много всяких там зомбарей. Так-так-так-так-так. Кстати, я узнал, что ночью э, зомби, они, кстати, могут уже лазить очень хорошо. Даже по крышам. Ну, может быть еще нет то что полностью как вы видите не стемнело так ладно ладно ладно не нет спим не спим да за а тут нету места у нас давайте попробуем наше новое оружие так, мы его убили убили ладно долго слишком он умирает а я не буду его так долго осмотреть своего пациента. Быстрее на крышу. Мы уже почти как бы пришли. Оп. Оп. Так, так, так, так, так, так. Ой, тут зомби. Привет, зомби. Я Рад был тебя видеть. И теперь не очень рад тебя видеть. Ого, сколько много зомби тут. Ой, стойте! Встаньте! Так, не лезьте ко мне. Все, мы пришли. Сейчас осталось только обратно залезть. Сделаем мы каким-то образом это... Я не знаю, конечно, каким. Да вот таким. Все? Мы пришли, но я только знал про гиганта, дальше такое ничего не знал. Что? Ой, так, блин, у меня немножко глючит видео, так что я пропущу, черт. Все. И что наша цель? Все. Все. Ждать до утра. Все, спать лягли. Ну вот, и всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Рома. Всем пока. Что случилось так. поговорите со спайком вы завершили пролог и теперь доступен со совместный режим игры нажмите escape чтобы зайти во внутренний меню где можно найти других игроков и сыграть вместе с ними попробуйте сражаться с зомби вместе с друзьями это совершенно новые ощущения доступные дружеские состязания и командные игры испытания ага Значит, теперь я могу играть по сети. Ну ладно, я не буду дальше. Так, у нас темно во дворе. А, нет, 10 часов. 10 часов утра. Ну ладно, не буду